языках, которые, на которых они выпущены. И начать надо с этого. Начать и читать. там, в том числе, есть технологии, книги технологий. Угу. С этого вот Причем затрон... многие, вот вы спрашивали про детей, могут ли идти, дети? У нас есть случаи, когда дети даже дошкольного возраста осваивали эти технологии и успешно, например, регенерировали свои э, ну, удаленные хирургические органы дети, То есть, есть на блестящего выполняли случаи. эту работу. То есть мы стараемся адаптировать наши технологии под разных людей, и их можно взять вот, действительно вот, в виде брошюр и воспользоваться им. Аркадий Наумович, вот с каждым годом растет процент раковых заболеваний. Мы уже затронули о том, что возможны лечение рака и четвертой стадии. Вот Украина также лидирует по количеству ВИЧ-инфицированных и лидирует по количеству туберкулезных больных. Каковы возможности в лечении вот этих сложных диагнозов, если мы берем рак, ВИЧ и туберкулез? Ну, про рак я говорил, что он вот уже... Есть результаты закрепленные. Ну, в прошлый мой приезд, в мае, ко мне приехал сюда из Севастополя человек, который за три года до этого обратился к нам за помощью, в Москву он приезжал. У него был ВИЧ, диагноз ВИЧ, причем в такой стадии, когда у него на ноге уже мясо отваливалось, просто отгнивало, Отторжение и была видна кость. Представляете, и уже стадией. Да? Не кроз, да. Вот и вдруг он приезжает, здоровый, благополучный, радостный, благодарит, мы с ним пошли пиво по кружке выпили. В общем, отметили это событие. Вот, э, это не единственный случай, когда мы, так сказать, помогали людям при СПИДе. Я хочу сказать, что это все решаемо, но надо на этом направлении какую-то помощь, какую-то поддержку. Понимаете, э, вот на Западе ее дают и помощь, и поддержку. Там общаются с нами люди очень высокого ранга. У меня там, например, в учениках, вернее, в ученицах была и внучка канцлера ФРГ, понимаете. На переговоры со мной, например, для работы в Америке приезжал советник американского президента. То есть уровень общения там задается очень высокий. Они считают, что это вот, то, что мы делаем, значит, переговорный процесс надо поднимать вот даже на такие уровни, как советник американского президента, это был конкретно очень известный и уважаемый ученый в мире, Вальтер Фон Кипель, ученый-ядерщик, автор мирных инициатив России и Америки, которые вот проводил их в свое время. И вот он приезжал и общался не в Кремль, пошел, не куда-то еще, а пошел вот... И несколько часов мы с ним разговаривали с помощью ведущего специалиста Института молекулярной биологии Андрея Игорьевича Политаева, который в совершенстве знает английский язык, он был нашим переводчиком на этой встрече. Да, у меня тогда следующий вопрос. Вот, я уже вижу, что по результатам за, за рубежом достаточно хорошо, есть закрепленные случаи, все. Вот насколько учение Древа Жизни, вот это, по сути, очень интересный симбиоз и лучших мировых духовных практик, и ваших новаторских идей, но никто не отменял наш славянский менталитет, где под лежачий камень вода не течет, и работа не волк лес не убежит. Вот насколько учение Древа Жизни адаптировано к славянскому менталитету для нашего, ну, не, не человека с ученой степенью, а вот обычного жителя? Ну, мне трудно, понимаете. У нас, когда уже пошли успехи по регенерации органов, я просто как пример. К нам пришли из института транспортологии целая делегация, три специалиста ведущих, они пришли от академика Шумакова, и они сказали, да, мы знаем, что у вас вот такие замечательные успехи, что вы регенерируете органы, которые были хирургически удалены, но у нас к вам вопрос, а кто вам это разрешил? То есть они не спросили, как мы это достигаем. Их это не интересует. Их интересует вопрос, а кто вам разрешил? Они объяснили, это же наша область. Тут все эти как бы, кусочки пирога Занали, поделены, того, вправо, а вы вот, как бы вторглись там, в наш кусочек пирога. То есть ну, это, это и показывает, отображает и, и, и, Я, я поэтому и традиции. говорю, вот наш менталитет, да, и в каких условиях работы. Я, я 15 лет вот все это делал в России. И там тоже достижения, конечно, большие, но поддержки государственной никакой не было. Мы собрали международную, вернее, не международную, а всероссийскую медицинскую конференцию. Определенными силами определенных академиков это было сделано. И это было в 2007 году, в мае 2007 года в Российской Академии Наук, в президентском зале, президиум РАН. Я делал доклад об этом. Со мной сидел рядом из нашего министерства здравоохранения начальник управления и, и шептал, все, ночь мы только теперь на вашем направлении собираемся, мы соберем любые средства. Скажите, сколько вам миллиардов надо? 10 миллиардов? Больше миллиардов? Давайте. Я говорю, какие миллиарды? Какие миллиарды? Здесь же кодирование процессов, которые так сказать, сама хромосома разворачивает в организме человека. И как только я им сказал, что денег не надо, у него глаза погасли, ему было бы дальше больше уже неинтересно. Почему? Потому что если миллиарды, значит можно как-то ну, распределять. Конечно. А если миллиардов нет, чего делить? И зачем тогда поддерживать такую странные и, не, и неинтересные в финансовом что, плане. Что, что, что это за бесплатное, да. такое у нас дополнение. Ну вот мы так вот, к сожалению, в России, вот и живем. Смотрите, вот вы рассказывали о регенерации, процесс регенерации, ну действительно звучит как волшебство. Вот какие успехи в данный момент в этой области, каких высот Ой. можно добиться. Мы Регенерация когда... это вообще сейчас у нас как бы одна из самых таких технологий отработанных. Я, я, я не всегда даже, вот, к сожалению, знаю об успехах которые вот статистически есть, но, но то, что мне известно, это тысячи уже случаев. А почему не знаю все? Потому что э, все время приходят такие сообщения. Я применил ваши технологии, в том числе и здесь вот применили, уже в Одессе. Вот мне сейчас по дороге сюда уже рассказывали о регенерированных органах. Мы здесь, в Одессе. здесь в Адес. То том, том, есть люди сами... Применяют и достигают. И я вот эту статистику вообще не знаю. Но я никогда не огораживаю эти технологии. Я все время и раньше говорил, и сейчас повторяю, это для всех людей. Я не, не собираюсь делать из этого какой-то вот э, свой огород, потому что это касается здоровья людей, это жизнь людей очень часто на этом. Поэтому я отдаю эти технологии, с вот, которыми мы работаем, в самое широкое распространение в виде книг, брошюр и которые передаются моими учениками, и никаких претензий по поводу того, что люди вот применили, выздоровели, и давай мне за это какие-то деньги, нет. Выздоровели. еще целый ряд фильмов, причем э, вот, тот самый фильм, который вот я вам рассказывал, где врачи, неожиданно применив вот наши технологии, получили результат даже по раку четвертой степени. Вот это фильм «Телевидение Озерска» uh -huh. сделала. Этот фильм тоже привезен. Там врачи говорят, они просто кричат с экрана своим коллегам, говорят, надо Посмотрите немедленно на все это изучать. Хватит отворачиваться, делать вид, что этого не существует. Скажите, Аркадий Наумович, вот лечение человек может проводить самостоятельно дома и или нужно ходить там постоянно на встречи, и если ты прошел первичный курс получения знаний, вот когда человек начинает чувствовать, что знаний, мы предположим, вот не хватает, обращается к учителю для того, чтобы пополнить запас да, духовных сил, но после выздоровления мы все знаем, что человек добился каких-то результатов, уже рад и все на этом остановился, вот ну, это тоже опять же присуще нашему славянскому менталитету, насколько важно человеку постоянно поддерживать развитие? Знания. Я думаю, что он постоянно поддержит. Я вот этим и занимаюсь. Почему все это и достигается? Потому что для меня это стало смыслом жизни. И смыслом жизни является не цель пути, а сам путь. Понимаете, цель, ну что, пришел, и все кончилось. Огляделся, я цель достиг. Сел на камень и думаешь, а что делать дальше, да? Нет, сам путь интересен, мне интересен путь. Я никогда так интересно не жил, как последние годы. Вы знаете, наши телезрители, наверное, потому так живо как бы, отзываются на нашу беседу, потому что чувствуют в вас одесские корни. Вот мы как раз перед эфиром выяснили, что родом-то вы из Одессы, и поэтому как вот будет проходить ваша встреча с одесситами, что успеете дать за, за это время? И если немножко вот вам, вам самим, как чувствовать себя одесситом? Одессит это что-то особенное? Но в э, прошлый свой майский приезд, я просто маленький случай расскажу, как чувствовать себя деситом, да? Я пошел на лиманы, и там ко мне подошли э, два рыбака и, и, и спросили, а где же здесь лучше ловить вот рыбу? Видно, они были не очень, так сказать, знакомы с этим местом. А я как раз там на Лузановке в свое время, сказать, когда еще был маленьким, ну, лет в шесть с ходил. Я им говорю, вот 60 лет назад я ловил рыбу, вот там, но они посмотрели, они, во-первых, не поверили, что мне, так сказать, где-то уже к 70, да, к 70 приближается больше Они, видно, сочли, что я над ними насмешничаю, но я говорил правду. Но я говорил уже как одессит, то есть внутреннее чувство такое было, что я вот знаю, где рыба Как встреча с одесситами будет проходить? Каков регламент у вас расписан? О, ну, будут занятия, будут э, радость, потому что мы встречаемся, у нас отношения очень добрые со всеми, э, потому что многие люди, которые приходят, они уже избавились от своих проблем очень тяжелых, они встречают меня всегда с улыбками и с радостью. Я тоже так же э, в какой-то мере можно сказать, что это отношение товарищества и любви. Потому что без любви в этом мире ничего не сделаешь и никого не спасешь. Любовь сама всех спасает. Это красивые слова. До какого числа вы в Одессе пробудете? Ну, вот дней восемь, наверное. Не восемь. Аркадий Наумович, мне действительно, я получила массу удовольствия от беседы с вами, и я вам желаю почаще приезжать на родину, к вашим, как говорится, историческим корням. Спасибо. И спасибо вам за то, что вы делаете. Я надеюсь, что отечественная медицина, официальная медицина, будет больше обращать внимание на те возможности, которые вы действительно подарили этому миру. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Это была гостиная на телеканале АТВ. Не переключайте, впереди вас ждет много интересного. Дорогие друзья, вот этот долгожданный момент наступил в нашей студии ученый, писатель, доктор философских наук, автор учения древа жизни Аркадий Наумович Петров. Аркадий Ноувич, добрый вечер. Сказать, что мы вас рады видеть, это ничего не сказать. Сказать, как здорово, что вы с нами, это тоже ничего не сказать. Как прекрасно и огромное вам спасибо, что вы приехали в наш город, потому что ваш приезд, это очень много значит для жизни не только одесситов, а для жизни всех людей, но Одесса безумно вам благодарна за то, что вы сегодня с нами. Аркадий Нович, очень сложно начать эфир с вами, даже не знаю с чего, если честно, потому что так хочется и о том, и о том спросить. И в первую очередь хочется спросить о том, о чем хотят вас спросить наши телезрители радиослушатели. и радиослушатели. Я попробую сейчас считать их мысли вот насколько, насколько у меня это получится, и задать вам самый первый вопрос: скажите, пожалуйста, как должен вести себя, что должен знать современный человек и почему те знания, которые несете вы, настолько необходимы. Для для того, чтобы человек мог называть себя человеком будущего, а не остаться где-то там позади. Ну, есть такое замечательное слово «эволюция». И это эволюция не только внешние процессы, которые проходят общество и человечество, как гигантский суперорганизм, но и личностные процессы. И если мы в этом процессе не будем соответствовать ритму времени, который задает, ну, если, можно, так сказать, шаг шаг человека в саморазвитие самого себя, то мы, конечно, будем отставать, и мы будем выпадать из этого времени. Мы будем.. Это не значит, что человечество погибнет и человек погибнет. Просто он окажется в другом времени, где-то на задворках истории. Когда мы в своем развитии соразмеряем ход с теми импульсами, которые идут, в том числе из космоса, из Вселенной, от Бога, божественные импульсы, то тогда человек идет в ногу с Богом. Он может даже забежать вперед, но если он забежит вперед с теми знаниями, которые он есть, то что он там будет делать? А отставать тоже нельзя. Вот идти в ногу со временем, в ногу с Богом, в ногу с духовным импульсом развития. Вот это самое правильное, что, в общем-то, можно посоветовать любому человеку. Но это работа. Надо работать над собой. Это не просто работа, это еще и готовность, правда. Это еще соответствие. Вот я знаю, что с 4 по десятое число пройдут ваши знаменитые ступени. Огромное количество, большие аудитории во всем мире собираются для того, чтобы пройти вот хотя бы первую, там, вторую ступень. Я знаю, что вы только что с самолета в Мельбруна приехали и вообще в Европе вы во многих городах побывали. И собирали огромнейшие аудитории. Как простому обывателю, простому человеку определиться в том море предложений, различных практик, методик, которые сегодня буквально заполонили наш мир? И все говорят, обращайся, тебе надо духовно развиваться. Вот, вот как все таки здесь вот соизмерять это все? Ну, импульсы сердца, прежде всего, конечно, надо ориентироваться на то, что подсказывает душа человека. Только на это. Потому что, если вспомнить... Иисус говорил, проснитесь, Его знаменитой фраза. Все начинали оглядываться, а кто спит. Вроде глаза у всех растопырены, да уже тоже, кто, кто же там спит. Они не понимали, что он обращался к сознанию человека. Вот что надо было пробудить. И здесь то же самое. Мы можем быть очень озабочены всякой суетой, всякими делами. Вот только что был на вашем рынке большом. Этот, на, привозе? на привозе да, Смотрю, да, город кипит, кипит. Вот, Но то ли это кипение, которое нужно Это уже другой вопрос Да, это очень важно Инициация Инициация передачи энергии от учителя ученикам Вот что состоится на первой ступени В принципе, все ступени это тоже сплошная инициация Постоянная инициация Достаточно ли понимать что происходит? Надо ли понимать? Или достаточно находиться в этом энергетическом Понимание потоке? Понимание – это уровень логики. То есть логика, да. Логика – это лаборатория духа. Это, это важно. Человек вырабатывает интеллект благодаря этому. Но это не главное. Потому что главное – это душа. И раскрытие души от учителя идут импульсы другой частоты, которые как бы делают раскачку. Того, что мы называем душой человека. В душе все знания раскачали, открыли вот этот вот цветок души, и все, знания потекут. И человек получает такое явление, как чувство знания. Конечно, и начинает ясно, открывать сам себе яснознание. ответы. Конечно, но правда ли это, что действительно, ну, я знаю, что это правда, это больше такой риторический вопрос: что человек, попав в ваши вибрации, тут же свои поднимает. Причем не на какое-то время а да. значительно поднимается его уровень, вот буквально почти мгновенно. Ну, вы знаете, есть такая пословица, да, с кем поведешься, так тебе и надо. Поэтому все люди, которые занимаются духовными практиками, они, собственно, поддерживают друг друга и поднимают друг друга. Это нельзя вот так сказать, что только от меня это зависит, это благодаря мне. собирается очень много светлых людей, наполненного к любовью, симпатии друг к другу. Ведь без любви ничего не сделаешь, да? Это правда, да. Без любви просто. Потому что те уроки, которые я проходил внутри себя, я же помню слова Отца Бога, я имею в виду, когда сказал, вы без любви никого не спасете. Любовь сама спасает всех. Вы вот знаете, какие простые слова, но в то же время какая глубина смысла. И вот когда он дает вот эти вот слова в человека, а они его заполняют, они в нем звучат, потому что, видите, вот я их тоже сказал, они во мне звучат, потому что. И значит человек меняется. Отец меняет нас. Мы тоже перед к слова, тоже меняем кого-то вокруг. Кстати, на эти занятия сейчас едут люди за границу в том числе и за Англии. Я знаю, и англичане Добром. приезжают, и москвичи приезжают. Вот казалось бы, вы да москвич. Я был, вот, когда летел сюда, ко мне подходит отходят э -э и секретарь, дорогие друзья. А мы на ваше занятие. Здоровский, дорогие друзья. И все-таки Одесса у нас чудесно, как здорово, как как прекрасно, что вы в нашем городе и вы его не забываете. А у вас, дорогие друзья, уникальная возможность просто вот слушайте свое сердце. Мы принимаем звонок, говорите, пожалуйста, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Добрый. Уважаемый Аркадий Наумович, я хочу вот узнать ваше мнение. Я вижу время наперед, час наперед, И каждый день у меня. Спасибо. У нас такой вопрос сегодня уже был, кстати. В людях просыпается очень много скрытых до этого возможностей. Ведь человек это существо космического масштаба. И мы, к сожалению, не знаем своих собственных способностей. Помните на вопрос одного человека, который был обращен к своей бабе, ты Бог? Он спокойно ему ответил, да, я Бог. Сделал большую паузу, сказал, но ведь ты тоже Бог. Разница между нами лишь в том, что я знаю, что я Бог, а ты не знаешь, что ты Бог. <laughs> вот то, что у вас просыпаются такие проскопические возможности видеть вперед, это естественно. У меня тоже были такие случаи, когда мне показывали целиком события, которые должны были наступить через какое-то время, я их записывал, потом они точно происходили, мне можно было сверить, сверить это все с теми записями, которые я делал. Так что я думаю, что у людей, у многих людей просыпаются очень необычные способности, но это же и приятно. Это здорово, это означает, что словарка Диномыча о том, что поспешите, не отстать от времени, это так важно. Поезд может просто уйти, и вы останетесь на перроне. Это, это важно, чтобы вы сейчас уже это прочувствовали. У нас есть следующий звонок. Говорите, пожалуйста, добрый вечер. Алло. Алло, добрый день. Добрый. добрый, день. добрый. Говорите. Добрый день. Добрый, говорите. Аркадий Наумович, yes. я, я занимаюсь тонкими энергиями и сосчитал с вас, что вы, у вас четыре энергии всего. Спасибо вам огромное за ваш подсчет. Мы Но очень ничего, вас, ничего. вам благодарны. Какие наши годы? Мы работаем еще. <свят> Конечно. Дай Бог, чтобы у вас больше было энергии. Мы за вас очень рады. Может быть, у вас их тысячу. И это прекрасно, дорогие друзья. Ведь когда мы прекратим делить количество энергии, счит считывать там, то себя надо сначала считывать, правда? Вот почему люди иногда не понимают, может быть, что нужно весь мир в них самих, правда? А дело в том, что многие люди путают цель пути с самим путем. Вот когда цель достигается, ну, человек ставит себе, ну, допустим, 10 энергий или 110 энергий, наступает такой момент, он достигает этого, садится и думает, а что же дальше, вот у меня 110 энергий, что с ней делать. А я к этому, подхожу совершенно по-другому, мне нравится сам путь, мне нравится, что я на этом пути встречаю очень много разного, и не только энергии, информации, или образ, и те знания, которые мне дают. Вы знаете, я просто хочу сказать, не только для этого мужчины, это так важно, что он позвонил, наверное, ему надо было для его развития, для всех. Когда вы, независимо от того количества энергии, наработок, получаете результаты реальные, это здорово. А если вы получаете количество чего-то, это как по фэн да, человек вот пойдет, накупит там звездочек, мне одна знакомая мастер говорила, придет, навешает, обвешается статуэточками, сидит и ждет, как она говорит, чего ждет. Понимаете, пока манна небесная на небо упадет. Но вот дело, так вот и здесь. Ина, дело в том, что вообще все, что мы имеем, там, даже количество энергии, зависит в конце концов от человека. Мы можем привлечь к этому вопросу высочайший научный авторитет. Если вы помните Карлсона, который живет на крыше. Он говорил про пустую баночку с вареньем. Вот. У нас есть пустая палочка. Если туда ничего не положить, то со всей очевидностью будет видно, что там ничего и нет. Нет. Потому что туда ничего не положили. Значит, это процесс работы. Конечно, конечно. Сегодня может ничего не быть, а завтра может быть очень много. Дорогие друзья, у вас может быть очень много. Если вы этого сами захотите, и если вы не будете мудрствовать лукаво, а свое сердце, и в конце концов действительно есть по образу подобие э, вибрационно люди притягиваются друг к другу. Понятное дело, что э, с определенными вибрациями люди и не могут притянуться, э, пока их вибрации не, не достигнут определенного. Хочется прощаться с Аркадием Наумовичем, но мы не прощаемся, правда? А тем более вы. До скорой встречи в нашей студии. Спасибо вам огромное. Вам спасибо. Всего До внимания. встречи, любые друзья не преминете Виктан на парозе. Здравствуйте, в эфире ТВ гостиная, в студии Мария Ковалева. Наконец-то уже закончились все-все-все возможные новогодние праздники. И сейчас самое время подумать о своем здоровье. Вернее, как прожить свою жизнь так, чтобы даже не задумываться о каких-либо болезнях. Вот сегодня мы поговорим о нашей студии с Романом Гирейлой, действующим инструктором учения Древа Жизни, автора Аркадия Петрова. И у меня в студии Любовь Корчагина, региональный представитель учения Древа Жизни, автора Аркадия Петрова в городе Одессе. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне приятно видеть вас в студии. Мы виделись до Нового года. Звонили нам телезрители, узнавали, как что. И сегодня мы бы, наверное, еще раз напомним телезрителям, кто кто не смотрел прошлую программу, немножко расскажем о развитии самого учения. Наверное, Роман, это больше вопрос к вам. Вот о развитии учения, как оно появилось, как оно пришло в Украину, с чего все начиналось. Ну, началось все с данного учения с Аркадием Петрова. При обстоятельствах, которые у него сложились, это. Момент, когда он попал в больницу, и ему стоял вопрос о удалении почки. Так. Да. Значит, в этот момент у него возникли, как бы, вот в таком состоянии, когда он в полусоном находился, определенные образы, видения, он начал о них размышлять, появились мысли, тексты, так как Аркадий ночь является философом, является литератором, и на то время возглавлял в России, издательство «Культура» крупнейшее угу. было а, во главе его, а, то он, как литератор, начал все записывать, начал все изучать. А, эти тексты развивались, сюжеты развивались и раскрывались в определенные знания, которые ему, а, как он впоследствии понял, начали передавать а, для того, чтобы он передал впоследствии и каждому человеку. Поэтому э, само развитие, как происходило с ним, вот э, данное учение, да, он написал книги, это сотворение мира, трилогия. И в первом томе, допустим, автор описывает, как э, все это происходило лично с ним и в последующих томах, как это развивалось. Как давались знания, давались технологии, как в дальнейшем э, у него восстановилась почка, регенерировался желчный пузырь была регенерация аппендикса, восстановление зрения. Вот. И потом пошел процесс коррекции здоровья, помощи другим людям. В связи с чем? И возник такой момент, что автор принял решение создать определенный как бы вот курс по передаче знаний. Это обучающий курс где каждый человек мог бы обучиться тем методам, тем технологиям, которыми владеет он сам. Когда этот курс начал передаваться, развитие, как вы понимаете, оно непрерывно как бы не останавливается, а движется, то в процессе передачи знаний выявлялись новые возможности, выявлялись новые технологии которые уже обладают, ну, скажем, большей способностью, большей эффективностью помогать многим людям в решении не только вопросов там, коррекции здоровья, но и в решении вопросов коррекции ситуации, жизненных событий. Поэтому, есть, вот. По сути, то, что вот люди обычно называют, произошло чудесное исцеление, Аркадий Петрович смог э, выстроить систему, по которому объясняется, как это чудесное да. исцеление получить Потому и как взял в жизнь. действительности это знание, это не просто чудо. Чудо, в принципе, это то, что мы как бы не поняли и приняли это как чудо, да? А если мы начинаем разбираться, начинаем погружаться в процесс, а как же это все происходит, то человек, который обладает пытливым умом, например, он может, как бы погрузившись, поднять и структуризировать определенную систему знаний, как такое чудо произошло с ним, и как оно может произойти с другим человеком. На данном этапе развития учения уже, ну, допустим, вот здесь вот есть такая небольшая Книга ⁇ это книга фактологии, где сотни случаев, которые взяты из тысячи случаев, которые уже накопились по исцелению по восстановлению людей, по коррекции здоровья, по коррекции событий. И люди, которые здесь описывают свою ситуацию, есть и простые люди, есть и знаменитости, которых знали в Советском Союзе, которых знают и сейчас. Поэтому как бы система развивается очень эффективно, очень приносит много пользы. Сейчас очень большой процесс идет. Не только в России, не только в Украине. Идет и в Европе, в Германии, в Италии, в Швейцарии, в Швеции. Вот Аркадий Днамович в феврале месяце вылетает работать в Австралию. Там процесс идет очень мощный, потому что это и средства массовой информации, это и телевидение, и газеты, и перевод книг «Сотворение мира» на немецкий язык, перевод сделан на английский язык, планируется перевод на французский. Сейчас работает итальянское издательство по переводу на итальянский. Ага. В общем, идет очень большой, как бы, ну, можно сказать, такой процесс, где в этот процесс, в первую очередь, вот, допустим, если взять в отдельности, чем отличается он там, то в первую очередь сейчас пошел поток врачей, поток докторов, на обучающие эти семинары, где у них после этих семинаров они начинают применять технологии, применять эти знания, и у них начинают восстанавливаться те пациенты, даже которые они не могли восстановить до этого. То есть начинают То есть, применять уже в традиционной медицине доктора, скажем так? Да, потому что есть и частные клиники, есть и клиники государственные, но... Процесс связан с сознанием человека, с его развитием. И когда человек начинает понимать, как его сознание может оказывать воздействие, ну, допустим, там, на биохимию, оказывать воздействие на свои же клетки, оказывать воздействие на э, ситуации, потому что человек же их вначале промысливает в себе, а потом только он принимает решение пойти и сделать. И вот само построение, понимание человеком, как работает его сознание, то, что э, раньше было ну, очень как бы непростым таким предметом да, для общения, и многие школы психологии трудятся над этим, ну много кто в мире трудится, то уровень знаний, который дается очень э, Петровым, он позволяет глубже понять вот тот инструмент, э, который дан человеку, если прямо говорить Богом, и каждый человек им пользуется изначально. Что бы мы ни делали, мы все делаем изначально своим сознанием, после этого мы уже Проявляем это как во внешней реальности, так и по отношению своего внутреннего мира. Вот сейчас нас слушают телезрителей, кто из, из одесситов сейчас смотрит и заинтересовался. Любовь, наверное, вопрос больше к вам, как к региональному представителю. Вот человек сейчас заинтересовался беседой и думает: а где мне узнать поподробнее, куда заходить, на сайт, ждать э, какого-то семинара, ждать, может, когда приедет сам Аркадий Петрович и расскажет, Аркадий. вот какие ближайшие планы и как все, как все это организовываться будет. Да, в Машенька, поняла. Значит, Приезд Аркадия Новича Петрова мы ожидаем в Одессе 2 марта. 2 марта мы хотим пригласить его в прямой эфир на вашу студию, где Аркадий Ноумыч ответит на вопросы и ваши, и телезрителей. Но, как правило, мы готовим людей к приезду Аркадия Номыча, потому что во время его приезда Аркадий Номыч уже проводит в Одессе определенные ступени. Угу. А что такое ступени? Ну, наверное, это определенный этап более глубинного изучения себя. Но к этому этапу нужно подойти. Поэтому в Одессе предварительно проводятся базовые курсы. На прошлой передаче мы как раз рассказывали. А такие да. базовые курсы проводит, допустим, Роман Николаевич Герейлов в Одессе уже третий год. Так. В этом году, в прошлом году, у нас появился еще один преподаватель, он приехал из Смельницкая, это Павел Петрович Моисеев. Поэтому в Одессе работают на сегодняшний день два преподавателя, которые постоянно проводят базовые курсы перед базовым курсом, люди, которые, допустим, сейчас увидят телефоны, прочитают название сайта, мы приглашаем на беседу. На этой беседе мы рассказываем, какие есть книги конкретно. Это трилогия. Вот, вот такие вот книги. Их три. Угу. Это не только прочтение, это уже своеобразные технологии, которые человек читает и... Тут же их пропускает через себя. Допустим, у меня такой был случай, моя подруга, мы много лет знакомы, я ей рассказала об учении, она прочитала трилогию, кое-что поняла, кое-что не поняла, были не очень понятные отношения с дочерью. Дочь увидела книгу, тоже прочитала, и говорит, она один раз ко мне подсела, «Мама, как ты вот это поняла? вот это тебе понравилось?» Она мне звонит, «Ты представляешь, меня книга подружила с дочерью». Себе. Вот такой процесс единения и понимания пошел во время чтения книги. Есть, вот сказал Роман, вот такая книга, книг очень много. Вот эта как книга, мы как правило уже древо жизни, мы ее рекомендуем, когда люди прошли базовый курс да. и начинают уже работать по технологиям. То есть я правильно понимаю, прежде чем идти уже к, на ступени, к, чтобы идти, к Петрову, уже надо под, да. прийти подготовленным, чтобы Конечно. не начинать все с нуля, потому что человек приезжает не так часто, и да. редкий случай, когда можно действительно побеседовать и побывать, увидеть человека лично, надо прийти подготовленным. Ну плюс, Машенька, мы еще каждую неделю проводим в обязательном порядке клубные занятия. Да. Люди, собираясь на этих клубных занятиях, мы друг другу помогаем. И осваивать технологии, и как проходят эти технологии, что ощущает человек, что он понимает из того, что он пережил. То есть интересные, все занятия очень интересные. А вот с людьми, которые просто хотят ознакомиться, что это такое, у нас есть предварительные беседы, занятия. И сейчас как раз время, когда люди могут прийти, познакомиться, посмотреть книги, приобрести их, попробовать. Те же технологии. Значит, у нас нет инструкторов, инструктором является Роман, но у нас есть люди, которые занимаются уже этим два года. Люди разных возрастов. Да. Люди приходят очень интересные и в возрасте, и молодые, и 80 лет, и 40 лет. И мы 10, в прошлый ребята. раз выяснили, что да. старости не существует. И 24 Я помню, до сих пор. года. Поэтому каждый из них очень интересно с позиции принятия себя, как он понял, что у него получилось. Он этим делится. Поэтому приглашаем. Значит, когда приедет Аркадий Наумович, то есть приедут к нам в Одессу преподаватели региональные, будет преподаватель да. и э, Севастополя да. и с Чернигова. Вот. И людям предоставится уникальная возможность, я считаю, потому что есть два преподавателя, приедут еще преподаватели. Кто-то прошел базовый курс у Романа, кто-то прошел базовый курс у Павла Петровича Моисеева. Я э, приглашаю. Ну, по крайней мере, рекомендую от чистого сердца а пойти на мастер-класс каждому из преподавателей, потому что каждый преподаватель, он вносит свой штрих угу. в то знание, которое ты вроде бы познаешь, но познаешь себя. И вот эти добавить новые штрихи от каждого преподавателя предоставляется возможность вот такая во время приезда Аркадия Номыча Петрова. Роман, у меня еще вопрос такой к вам. Вот Сейчас -то зрители тоже смотрят, и чудесное исцеление они, естественно, запомнили, но именно саму систему, вот как происходит коррекция здоровья, то есть с чего, с чего все начинается, в учении древа жизни, как это все устроено. Вот человек обнаружил проблему, и все, он понимает, что уже надо с этим что-то делать. А куда идти, как идти, и сколько времени у него на это уйдет, станет ли это его стилем жизни на, на, всю, на всю его последующую жизнь, или это он один раз пришел, послушал, и вдруг там выйдет здоровым. То есть как, как все вот, устроено? Ну, так как каждый человек разный, каждый привык решать свои задачи. Я не буду говорить слово «проблема» по-разному. Вот. Если человек выбирает путь, где он хочет решить свой вопрос через развитие, через расширение своего сознания, через возможности, которые есть лично в нем, как в человеке заложены, то здесь, на данном пути, предлагается возможность, допустим, Прохождение того же базового курса – это уже базовые методы, где человек начинает работать и по коррекции своего здоровья, и по коррекции своих событий. Вот, прочтение, допустим, вот Люба говорила за трехтомник, были ситуации, которые потом рассматривались учеными, потому что люди просто некоторые ложили... Ну, скажем, вот у женщины была конкретная ситуация, где у нее была отсохшая рука, она ложила руку на этот трехтомник, и с концентрацией, что рука восстанавливается. Через два месяца она приехала в Москву на этих трехкомников, купила всем своим родным, близким и знакомым. Просто, как говорится, несколько то таких есть была больших коробок динамика. увезла. Не то, что положительная динамика, а полностью восстановление руки. После того, как такие случаи стали происходить, потому что автор как бы не рассчитывал даже на такой процесс, но книга начала работать да, таким вот образом, то ученые, это Петр Горяев, Полетаев, они начали отслеживать эту ситуацию и выяснилось, что есть такой... Процесс как волновая генетика, да, и определенные тексты, любые тексты, да, угу. которые пишет человек, и то, что он в них вкладывает, то, что он заложил туда, как объем знания, как объем мысли.